Всем привет, меня зовут Макс, Риск, Новости. Ее Я... захвачу кого-то. Ну, у нас далеко. Он. Ладно, игрок. Игрок, это мы захваним. Слишком напав мне, кстати, не понял. Нет, к нему даже не подходи, у него только тут воська подниму. через час. Ну, в общем-то, мы захватим. страна вот, с компьютером дружит ну, в общем это все моим если мы мои западе что и дальше делу, то нужно срочно тогда захватывать да. все. Что то ну, только скажите как то вы это делаете вот с первого не важно, конечно, так часто будет. Хм. Ладно, заходим. Половину отрежем, а дальше уже подумаем. Мы будем встречать дорого на месте Всё. через там буквально пару и останемся без двох потом 66 процентов по моему у меня объявили войну Войнам. Отсвет без предупреждения открыл огонь по ничего не подозреваемому солдату. Ничего не подозреваемого. Он был на моей территории, во-первых. Во-первых, на меня напали. Во-первых, на меня напали. Отправляем. открою, такой ну ладно, а дела? он уже плюнул, да. mm. mm. mm. все, простой, не все, разбой еще одну, а пока по одной Великой войны. Скучно, скучно. О, игра, давай здесь. Сейчас вы к этому раунду. Удачи. А, 6 давай. Путь жестко, будет меньше. Точно, не союз. Давай, тройский союз. Там просто ничего помочь. Я помню, какой ты выиграл с командой вечно ну, Янс у нас. Зайти почитать. Скорость. Так, это у нас работа принцип можно попадать. За это уже Ванги. уже пора захватывать. Тактика у нас малок себе там будем кушать робота. Где там Новый король Великобетаника Интересно, он из нас там сообщает. Да, мы не будем тут не берем военных. Да, мы тем все дальше у нас ресурсы? Дальше рыбу, рыба для атаки. 4. Ну, нам не помнам добиться этого. Вот. Так извините меня, мы не будем жалить себя. Класс, мы продадим вам за 1.4 весь. Ну, покупайте, покупайте, покупайте, все. Класс, нам не нужен. Дальше мы наверное, вот Так делаем Скорость. солдатов как и его а, вас нету как я понял ни одной козыр. Просто вошли, играет, Ты да. он просто вошли не знаю короче точно даром он просторный а, ролику дают кусочки сидим но в принципе можно кусочек взять на вот, подкреплением ну, вот, оставить даффон и пойти в, в морских, морских сил а тут в принципе не будет страшно тут немножко страшно тут нас больше призыва чтобы нам не было страшно чем дольше времени тем страшнее и возможно они уже нападут нас нападать на нашу страну как по мне уже все говорят а это моя еще а я-то думаю чуть такое блин думаю что так долго нормально франция зачем тебе португалия ну да но я францис спасибо Британия говорит, зачем мне Португалия Так ну тут четыре региона какого-то дать по регионам Швеция напишу что мой там да. Захвачу и будет легче, чем если два, если они не на нападут то две больших стран. но дождь, что? Том наташ. По защиту Как-то заправляемым 20... 20... В принципе тут можно куска захватить найти сейчас еще раз можно маленькие захватить с большими и если не буду трогать меня будет, будет опасно Вот тактику Так регионы меньше всех так, вот этого компьютер так ладно мы это оставляем это можно пройти здесь Там просто мало ну, воинов ту принц можно занять тут Фра франциз какой-то Стремная. Пусковские остались. Давай. Так, а не с Моликом. Не, я хотел бы начать.